Изучение английского языка по фильмам и сериалам – наиболее приятная, а главное эффективная часть образовательного проекта. Единственный адаптированный сервис для русскоговорящих людей, полноценный онлайн-генотеатр кинотеатр это сервис «Пазл Movies. Сейчас мы находимся на главной странице сервиса. И я коротко продемонстрирую его основной функционал. По мере выхода в цифровой прокат добавляются все новинки. Более того, представлена вся американская классика, все мультфильмы Disney 50-60-х годов. Все, что вам может быть интересно, вы можете здесь найти. Можно отсортировать контент по акценту. Здесь представлен британский акцент, американский, австралийский и другие акценты. Сортировка по сложности для начинающих. Средняя сложность и очень сложно. Представлены все жанры, год выпуска, возраст, и можно сортировать по новизне, по рейтингу, популярности и так далее. Давайте на примере конкретного фильма посмотрим, как это все выглядит. Ставя фильм на паузу, мы можем просмотреть сценарий. Увидеть все реплики, вернуться к словам, которые были не совсем понятны, добавить их в словарь. В этом окне указан перевод слова, основное значение и также э, дополнительные второстепенные значения. Итак, друзья, если вы всегда хотели смотреть кино в оригинале, то сервис Puzzle Movies однозначно то, что вам нужно, аналогов просто нет. Доступ к сервису платный, но стоит сущие копейки. Более того, перейдите по моей специальной ссылке в описании, вы сможете получить... Скидку на подписку в размере пятидесяти процентов.